Снимается видео ЭГЭ в течение даже нескольких недель. Качественная диагностика перед операцией на мозге – это уже прорыв. Хирург определяет пораженный участок до десятой доли миллиметра. А Любовь Дубовцева из Удмуртии на протяжении 20 лет страдает эпилепсией. И когда таблетки уже не помогают, спасают пермские врачи. Отзывы очень хорошие. То есть уже вижевские об этом говорят. Подобные операции во многом стали возможны благодаря появлению в Четвертой городской больнице нового микроскопа «Пинтера-900». Это целый комплекс оборудования, который позволяет ориентироваться хирургу и даже выделяет пораженный участок мозга другим свидетельствам. Цветом. Я непосредственно в окулярах вижу опухоль, где она находится, как располагается, сложнее управлять всем этим объемом информации, но в то же время точность повышается при удалении опухоли ну, во много раз. Четверки – это не единственная новинка. Новая ангиографическая установка позволяет делать уже 3D-снимки сосудов высочайшего качества. Подобные установки работали в больнице и раньше, но это самый современный класс оборудования. Если я в прошлый раз говорил, что мы из камерного века перепрыгнули в золотой, то сейчас, наверное, у нас платиногоносуд. Технологии не стоят на месте, они меняются. Вся операция проводится через небольшой разрез. В несколько миллиметров бонус нового оборудования – максимальная защита от рентгеновского облучения, как для пациента, так и для врачей. Как шутят врачи, их работа в чем-то сродни водопроводчиком, а сосуды – те же трубы. Но есть нюанс. Весь инструмент не толще двух миллиметров. Вот тот самый катетер, что помещается внутрь. Но установка региональному бюджету обошлась в 64 миллиона рублей. Глава Прекомед Дмитрий Махонин не раз говорил о том, что развитие высокотехнологичной медицины – приоритетная задача краевых властей. И вот они – первые результаты. Не просто покупка, десятилетний контракт на обслуживание оборудования. В данном случае поставщик, производитель уже на 10 лет сразу гарантирует нам работу этого аппарата. И если он встает и не работает, то за это время оплата не производится. Только в прошлом году в Прикамье закупили 3,5 тысячи единиц медицинского оборудования. И на сегодня в крае работает уже 7 ангиографов. В планах обновлять и продолжать закупки. В том числе за счет средств нацпроекта здравоохранения. Сергей Овчинников, Александр Хрупостов. Вести. Фильм.